Приветствую вас на официальном канале компании Alter Air. Мы с вами находимся в селе Хотов, на улице Юности. По этому адресу мы реализовали систему вентиляции и паровлажнения в двухэтажном доме, общей площадью 190 квадратных метров. Чтобы обеспечить правильный воздухообмен, наши инженеры разработали проект на базе приточно-вытяжной установки от немецкого производителя майко WS320KB. Она оснащена рекуператором и байпасом. Компактный корпус установки позволил провести монтаж в техническом помещении, не занимая жилой площади. Все воздуховоды были покрыты изолирующим материалом и размещены под потолком. Воздух внутри комнат будет распределяться с помощью линейных щелевых диффузоров ЛУК, они имеют специальные жалюзи, которые подают воздух равномерно, без сквозняков. Чтобы обеспечить жильцам не только чистый воздух, но и правильный уровень влажности, систему вентиляции мы дополнили пару увлажнителем CP3 mini от швейцарского производителя КНДР. Таким образом, владельцы дома получают благоприятный микроклимат на постоянной основе, независимо от погодных условий снаружи. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!